Богатые я это не да. Все мои Ты. За тобой не замечают, они видят Дети шуму, пошли. Тупо Пусть не это вы мне? Да тебе. Ты что тут сидишь? Так я в своей машине на парковке, я никому не мешаю Ты мне мешаешь, сидишь тут в своей дорогущей машине, я тоже такой хочу, а у меня такой нет Так я сама на нее заработала, вы тоже можете заработать и сидеть Я не могу заработать, меня на работу не берут, у меня образования нет Ну так учились бы Так я не могу учиться, когда мне учиться? Я рожала А я что, виновата? Виновата? Ты что такая красивая, мразь? Так я в зал хожу, слежу за собой О, Мне некогда за собой следить, я за мужем, алкашом слежу А я что, виновата, что у вас муж алкаша, а у меня нормальный? Виновата? Потому что такие, как ты, с перекроенной мордой, всех нормальных разобрали Вы что-то путаете, я не могу быть виновата во всех ваших бедах Именно ты и виновата, красивая, богатая, с мужиком Кредит мне закрой Почему я? У тебя деньги есть, а у меня нет, дай мне С какой это стати? Какая жадная мразота, а? Дети, пойдемте. У тебя инстаграм есть? Есть. Как записано? Анна Копчикова. Пойду писать тебе всякую дичь в комментариях. Пойдемте, дети. Давай, давай, давай.